Заток воды в последней пляге Его удержит для тебя Тебе душу не нагадит Ведь с ним у вас одна душа Он тебе протянет, друг, Нельзя бросать друзей. бросать друзей в беде Друзья приходят неоткуда Они уходят никуда Нет ничего дороже друга Возьмемся за руки, друзья Нет ничего дороже друга Возьмемся за руки, друзья